Вы точно не думали, что он какой-нибудь злодей. Забавный сурикат, смешной недотепа, милый грызун, который ест жуков и живет без забот. Вот только заботы эти покрываются не иначе, как с бюджета обычных зверей. После просмотра этого разоблачающего ролика вы поймете, насколько крыса этот сурикат. Boy, boy, boy, boy, boy. Давайте я вам расскажу забавную историю о том. Как тимоновские схемы вскрылись благодаря обычному хвостовству. Какой пейзаж? Собственные качели? Горячие ванны, Кладовка с припасами? Откуда у безработного суриката такие владения в стране, где обычные животные живут вот так? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам придется отскочить на несколько лет назад. Когда обычный, никому еще тогда неизвестный грызун Тимон и его тупой приспешник Пумба знакомится с Симбой. Симба – лев не из простых, а на минуточку никто иной, как племянник действующего на тот момент короля. Доподлинно известно, что Тимоны всегда привлекали богатство, роскошь и власть. Короче, я хочу жить в красивом месте. На приволье. А кто не хочет? Знакомство с наследником престола круто меняет жизнь Тимона и его приспешника Пумбы. Весь путь будущего короля Саванны Тимон находится рядом, помогает Симбе справляться со всеми трудностями, зная, что Симба, став королем, в долгу не останется. Организовав переворот в государстве, они ставят во главу своего. И Симба, разумеется, не забывает верных друзей и хорошо их устраивает. Давайте посмотрим записи инаугурации. Мы видим короля, первую леди и кого бы вы думали? Пумба и Тимон. Ах, вот эта жизнь, Тимон! Под покровительством короля у Тимона развязываются лапы. И вот тут начинаются хитроумные схемы. Сейчас объясню. Мы нашли деньги, так? Серые финансовые операции. Что мы можем купить на один доллар? Хм. О, мы можем купить яхту, да! Махинации с благотворительностью. А ты точно вернул деньги? Теперь твоя совесть чиста, Тимон! Ну, конечно, да, Пумба. И тысячи гектаров государственных территорий в личном пользовании. Вот уж это просто запредельная картина. Впечатляет: после обнародования нашего разоблачающего расследования животные саванны не могли сидеть на месте и вышли на улицы, что было нетрудно, ведь они всегда на улице. С требованием, чтобы Тимон ответил. Но Тимон был слишком занят, чтобы дать ответ. К сожалению, наше провокационное разоблачение Тимона никогда не покажут по телевидению. Поэтому просим вас распространить это видео. Иначе эти львы и сурикаты так и будут творить беспредел.